заводом денег на криптовалютной бирже разобрались научились покупать монеты научились выводить но куда выводить у нас пока еще мы пока не поговорили про самое важное понятие одно из важнейших понятий это создание криптовалютных кошельков открытие новых криптовалютных кошельков и хранение в них криптовалют вы должны понимать что крипто кошелек на самом деле он не как кошелек, в котором у вас фиатные деньги лежат. Нет, там на самом деле монет нет. И точно так же там нет монет, как на пластиковой карточке из банка, который у вас в кармане. Это лишь метод, который хранит лишь ключи для работы с блокчейном, для работы с криптомонетами. То есть монет в нем нет. Кошелек состоит из двух ключей. Это публичный адрес, Публичный адрес используется для получения средств, чтобы получить деньги от кого-то, вы должны просто ему отправить на свой публичный адрес и сказать, соответственно, в каком блокчейне этот адрес зарегистрирован. Но, как мы видели, даже вставляя публичный адрес, уже в большинстве случаев биржа, к примеру, понимает и видит, в каком блокчейне данный адрес создан. То есть это все просто. И второе, кошелек это ваш приватный ключ, который потребуется для отправки, отправки средств и подписи транзакций. Также для просмотра денег, для использования их. То есть если вы вспомните свой публичный адрес, кому-то дали, без проблем вам могут деньги туда присылать, присылать на этот адрес. Но если вы потеряли свой приватный ключ, вы потеряли доступ ко всем своим деньгам. И, к сожалению, восстановить, если это ваш личный кошелек, не кастодиальный, сейчас про это по классификации еще поговорим, невозможно. То есть вы сами в ответе за сохранность своих средств. Вот это основное отличие криптовалютного мира, что никто не поможет вам восстановить ваши кошельки. И на текущий момент есть огромное количество людей, которые потеряли свои деньги раз и навсегда, относившись не без должного внимания к хранению приватных ключей. Итак, подведем итоги. Криптовалютный кошелек – это открытый ключ, ваш идентификатор кошелька блокчейне. То есть к блокчейну принадлежит вот этот ключ, создается в блокчейне определенном. Это первое. Второе. У вас есть закрытый приватный ключ, который нужен для подтверждения транзакций. Вот этот ключ никогда, ни в, каком, ни в коем случае, никому не давать и не показывать. Есть еще сид-фраза. Это набор случайных от 10 до 20 слов, которые служат для восстановления приватного ключа. Фактически, если кто-то владеет вашей сид-фразой, он и владеет вашим приватным ключом. Фактически, это одно и то же. Поэтому, потеря приватного ключа и сид-фразы – это потеря денег. Если вы кому-то дали сид-фразу, он может у себя зарегистрировать кошелек, восстановить по сид-фразе э, э, приватный ключ – и воспользоваться вашими деньгами. Если вы потеряли приватный ключ, восстановить некость идеальный то есть личный кошелек, в нет третьего лица, нет возможности. Поэтому надежность, сохранность ваших денег исключительно в ваших руках. И еще раз по поводу мнемонической фразы или сид-фразы. Мы еще будем кошельки создавать, еще с ней столкнемся. Ее необходимо хранить для восстановления приватного ключа. Вот она, например, в кошельке Electrum при создании вот так выглядит. Это всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12 слов. И в принципе, ну бывает там 20-24, по-моему, где-то. Вот 12 слов, это в принципе более чем достаточно, чтобы создать уникальную фразу, по которой может быть восстановлен ваш приватный ключ. Хранить ее лучше не на компьютере в каком-то текстовом файле. По крайней мере, либо это должен быть зашифрованный архив, либо лучше его хранить на бумаге, которая записана и где-то лежит в каком-то месте. И не забудьте, что если вы теряете сид-фразу или с вами что-то случается, ваши деньги потеряны. Чтобы этого не произошло, обязательно обеспечьте доступ своих знакомых, близких к вашей сид-фразе. чтобы они могли в случае, если с вами что-то случится, не дай бог, восстановить доску, доступ к вашим кошелькам и воспользоваться вашими деньгами. И еще раз давайте по поводу, как происходит отправка денег в блокчейн. Этап первый. Указывается адрес кошелька, адресаток, куда вы хотите отправить деньги. При этом при отправке вы оплачиваете комиссию блокчейна. Возможно там комиссия кошелька, блокчейна. Сейчас не будем даваться подробности. То есть любой блокчейн в любой сети есть плата за транзакцию. Вот вы ее оплачиваете, указываете адрес кошелька. Это первый этап. Дальше, на втором этапе, Информация о транзакции подписывается вашим секретным приватным ключом. Если вы забыли, не знаете, где ключ по фразе, также вы можете его всегда восстановить. После подписывания, подписания транзакции, а все это отправляется в блокчейн. Там формируется некий новый блок транзакций. Про это я рассказывал. И он подтверждается по определенным алгоритмами при помощи различных алгоритмов консенсуса подтверждается либо майнерами, либо валидаторами, либо по какой-то иной схеме. Фактически проверяется ваш приватный ключ, возможность отправки данных, данных денег, есть ли у вас это количество денег. Все это проверяется и после этого на четвертом этапе вот этот блок уже отправляется в блокчейн. Адресат получает платеж и может его расшифровать и воспользоваться при помощи своего собственного закрытого приватного ключа после того как вот эти все четыре этапа завершены отменить добавленную транзакцию уже невозможно это никто не может сделать даже если там, вы из биржи отправляли в какой-то кошелек или кому-то отправляли после того как транзакция прошла можете даже в техподдержку биржи писать бесполезно они не могут никак изменить эту транзакцию Поменять блокчейн задним числом, как мы уже говорили, невозможно. Поэтому очень внимательно относитесь к тому, куда вы отправляете свои средства.